Парни, короче, тут такое дело началось. Я вам говорю. Всем привет. Я его не видел. Короче, небо стало красным, в общем-то. И вот, посмотрите на это. Посмотрите. Наверху, видели? он Наверху. Почти только тактина сначала. Короче, это жесть, реально. Вот такая вот дело, просто на вся. Не знаю, как мангом потом выдерживает. Ну, хотя оперативки дофига и прошки. так все понадобишь короче вот ребята вот смотрите что я наблюдаю сейчас это просто я не знаю это вторжение вторжение щупались часть первая. Что за такое вот дерево дерево? А что за дерево где? Где где? где. где, где, где, где, где, где? где? Куда куда шо? Или что? Или она что-то делает? она что-то может призывать что-то? пошли куда-то целые. Веб камера. Привет. Короче, решил я стрим не подключил, но я подключал как бы стрим, потом решил опять зайти, как бы вот такие начинающие стример. Ну в общем, я был, смотрите, красные значки, и раньше не было. Обычно там какие-то были э, там оранжевые значки, когда когда какие-то происходят. Там э, локальные классы эти сказать сейчас кита красными небо короче изменилось и у меня ж потемнелось а ты уже ты играл мне вообще темная короче говоря стала я вообще офигел после на все ну, что-то немножко непривычно так темноте так что ты а что ты нажимаешь или что где? а дети одеть я подожди а дайте мне нажать да что такое а что а что а где Как тут нажать? Где-то я не вижу. Что это такое? А что надо нажать? Или еще рано? А? где? Короче, я понял. Так, куда и мы теперь идем? Квест сделан. нажать, еще не знаю. Тут будет что-то еще происходить? становись так насыпала как я лову улов тогда апнул было это там 16 или какое out, ну да это 16 был Так, все сделал квест, да. Так, и еще там какой-то квест. Like? О, что у меня снова сумка будет расширена. Да расширена. Да, uh -huh. подожди, еще надо в почту затем. Так, а нас тут почта? Мемори oh. какой-то. Короче, это мемори, она получается... Mm. Она там дает тебе какой-то экспо, да-да, и ты просто ее используешь. Из сундука типа. Я такой юзал, скорее всего такая комплект. Ага, комплит. А куда сдавать это все дело было? Или как? Very хм. clean Мне кого-то надо пойти убить. Вот какие-то активности мне показывают. арену мне постоянно висит, так это в пока что. Может мы сейчас куда-то тп Нет, я сюда не хочу, спасибо. маунт этот марафон. О, ничего себе, мне дали ачивку. откуда-то тпшница. Да, очень хорошо. а со временем можно тп шансов, я как раз проверил это да, можно да уж Потом пойдем сюда делаем квест. В общем, вот какая-то активность была, получается. Я мы лишь не силен. Ну там записываешь, что типа уничтожили там. вот а главное. Видели еще просто получается. Короче, так неплохо в общем то это рада что в игре есть такие вот события динамические это круто и потом комбо бомба на всякими хм. со всякими приемами И от сундука Ну пошли сюда, сделаем квест. Там не выйти, да? Вступаем в Russian Girl, требования свободных ход правил нет. Сборы на рейда данжи, выно по желанию. Правил нет. Эй, подожди, я не туда побежал, по-моему. Не, я туда побежал, в спальню. Ты мне надо сейчас направо повернуть. Потом еще раз направо и будете квеста. Вот Fairy Queen Prophecy, вот это мне надо сделать. Вот это мое следующее задание. Но где оно ничего не показывает? А Устантучок есть? Есть тандучков, получается, постоянно типа, падают артефакты. Еще за эти артефакты можно э, получать с разобранных вещей, получается. К костру подходишь и вещи разбираешь. Так, все, мы на правильном пути. Это ВОП WoW 2.0, вот. Баренс. Барренс перед нами. Ну для MMR PG неплохо, так неплохо. Но мою виде видеокапле 1060, она напрягает Это игрушка. 1060 на 60 гигабайт. Стормл в стон. Возьмем квест. Айдон. Немного с чем-то еще Неплохо. Так я надеюсь, тут ну, будет под активность. Сикуня конь а этого коня можно купить. пусть тут можно купить коня, они ездят, например, на таком вот. Так, о, я же забыл, блин, точно. Гейм бронза У меня же есть вон эти боксы. Так. Гриндмит. Оо! Ничего себе, я... А вот этого я не видел. 50 тысяч голды дала. Чего себе. Давай вот это, мне кажется, кольцо нужно обновить. Там сюда кольцо есть. О! Боже, это классно здесь, сундуки тебе эти хпшки делает обновляет. А, у меня места нету. А, лол, да? Или есть? Инактивы. А почему нет инактива? Тогда я этот одену. У них сподойдут этот шоу. Ладно. Вот получается, Пуховсе выбил. Вот у меня была такая. А вот такая, кстати. И притом там какой-то квест был, вот такой побочный, получается. И все вот пуху мне в половину. Больше атаку. Круто. Квест будет? Нет. Да, вот цепляются другие квесты соседних мест. Вот тут, тут мне нужно что-то сделать. Коллект. Что-то взять, короче. А, и вот тут короче надо кого-то убить. И тут вот дефит Нужно кого-то... Но подождем, ладно. Конечно, мне хочется каждый день запускать, но надо мне Dark Souls пройти на стриме. И завтра я выберу Dark Souls второй вечером. Постраю завтра. Но не обещаю. Не обещаю, что на 100% но я постараюсь. Значит, вот скиллы наши получаются. Тут комбо показывается, А вот тут благословение. Это интересная тема. Ну так я это понял. Можно менять благословение. Хотя у меня и то, и то качалось. Просто вот качнул бустом файла. Какой еще тут огонь качаешь? Ладно, sonfire. Это что-то ты себя чем-то, что-то бафаешь. Ну, возьмем-качнем. Постоянно я не пользуюсь этим. Пассив, chain explosion. А что, черник сложен, что он не дает? Ну хоть что-то мне дает Просто Мне интересно, как эти благословения, они в Северноменовне работают или на какие-то Вот Леон Харт, Марк the Гифт Gift of Fire. О, по боссовки принес, ёлки-по А что это за поле? Это баб, да? Ого-го, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо Ой-ой-ой. Тихо, тихо, тихо. Ой, в принципе, подошел, то что он ну какая-то ай-яй-яй-яй-яй ух тихо о не ну неплохо неплохо неплохо я доволен как слон Бы и что он еще хочет выйти на что-то я тебя понял помер Пошел Хартов стол. Может, что-то нажать можно Или тут нужно что-то нажать? Нет. А вот, нажимаешь, и оп, все, видишь, оп, себе экспышка. Вот, вот XP там. Это. О! Ничего себе, ну давай нажмем вот эти вот старсиды нужны, чтобы рассоса получать на месте давай еще нажмем хорош Он мясо у нас тут кукинг вообще легко качается даймги артуре Вот. так это мы потом заюзаем, успеем я не понимаю какой тут нужен камень получается а, стоп, не, подожди, я это видел, помните? А, квестовый предмет, то ли что? Это а, а, стон. Блин, подожди, может? Меня не поместился он? Да, не, не может быть. Баша, вот, что такое? Стоун for... А, вот не, не он. Материалы, вот Вы, тикеты, кстати. За них что-то можно покупать, они выдаются в почту то, что находится в игре. А вот эти вещи получаются, вот они усиливают, дают пассивки благословения. Вот эти блэстинг. Усиливают. А, вот квест материал, пожалуйста, вот. Короче, ладно, уходим мы сюда. Давай. Пойдем к соседям. Так. Ну где-то там. Твой где сорян mm. а ну мне нужно вот уничтожить этих получается yeah. Они так легко убиваются даже без этих мощных скиллов но вот эта фростнова она вообще она мощная ну можно сказать типа ваншотить может тут у меня не часто юзаю потому что издалека стою ну приятная игра приятная У кого вид видяхи на 8 гигабайтов, я там 256 бит. О, вот, того будет получше. идти, будет идти получше. Все-таки это биошина решает. Чисто шина. Так, короче, я пойду дальше. Тем более там какие-то видно видны взятым на вот эти вот шестерки означает что вот это класс я то есть взял где-то взял и вот мне нужно его делать помеченный. вот это вот например означает что я еще не взял квеста скажем так для тех кто будет играть ну наверное я сделаю так я выпущу отдельное видео где все например то что я например, по игре познал то выпущу себя ну, несмотря на то что будет другие э, обозревать эту игру потому что наверняка расскажет надо вам будет полезным он а, ну, все какое сделал тут А, я думал меня будет трогать тихо не надо не надо, меня здесь нету было такое что ты сдаешь класть тебя к этому довошка трогать. Я без научиков, сори, поэтому будет склонить немножко. А, все-таки убили. Мне надо было проходить сквозь него. Ну, парни раз Я Я никогда сквозь него не про я первый раз. Я зашел, но обучаться и сразу умер. Ой, Спасибо. фрагмент ну вот и взял фрагменты а что дальше и короче я понял ничего с этого не вышло я думал что-то просто класс у него свечится, и все ну ладно фиг с ним Не успел ну. Блинк-страйк. Ага. И мне нравится, что маг тут может блинковаться, получается. Я себе вот на, на пане поставил блинк, чтобы, получается, в случае чего быстро подойти к боссу и, получается, потом первым скиллом оттолкнуться от него. Потому что первый скилл это просто аркановая скилл, он очень больно бьет. И он получается сейчас, когда начинает бить, но вот ты отталкиваешься от босса. Вот в чем фишка. То есть, допустим, ты можешь например, вот, например э, заморозить босса, отброситься. Потом например, там, опять к нему. То есть, э, потом либо, там, да, там, за спину. Да, обойти, допустим, как-то. Короче, ну, нормальная вещь, в принципе. Может я еще его убираю до телепорт. Ну, я пока его поставил, убрал. Там файр убрал, получается. Решил магом поиграть. Хотя в огне там больше урона, но мне нравится лед. Тем более демидж я повысил. Таланты я, соответственно, тоже повышал. Так, ну давай иди-ка этот вот. Иди сюда. Что я тебе не поднимался. Все обходит, видишь? Все, вот, мне дала квест. Неплохо так ну короче говоря вот по, по выводу своему я сделал скажем так то быстрее качаюсь вот по этим вот синим получается которым справа я не знаю этот вот как мышкой показать но в общем то объясняю так на словах шел справа вот это синее, вот это сюжет, кого-то на по ней, если будешь идти, то быстрее, получается, прокачаешься. Побочные квесты делать не обязательно, но... Можно как дополнительно, и если не находится возле этого сюжетного квеста. Тогда, я думаю, есть смысл, если там не сильно спешишь. Да, я, я даже думаю, мне кажется, что так будет, наоборот, и быстрее прокачаешься. То есть это только из-за того, что я просто сюда ушел. Вот, я трачу здесь какое-то время, вот опыта мне немного насыпает. Ну да, есть шанс, конечно получить как бы вот шмотки опнуты до этого по большому счету вот не назовешь это прям таким апом сильным. да нет ну вот на первый вот посох я например получил на побочном квесте просто да и все тут только это квест ну, и убить не знаю я ждал может и надо долго после ждать и не работает получается такое о кстати ж. о мне еще один на час нормальненько да эффект какой-то овар дроп ничего себе я понял за мое время в игре но ну, неплохо неплохо так. Хоть что-то эти квесты мы не будем брать Престиж, характер 25 Bloods from Подожди-ка Soul Pyre а ты говори, может не сюда надо до прийти? Короче, я тут уже немножко затерялся, но где этот Юнион? не Юнион. Вот компания. Вот сейчас его здесь пятого левела начинается, от этого 10 левела. Вот на 32% выполнено. Я только сегодня ее открыл. Вот тут, короче, Приличненько. а, подожди, так я тут пыл, да чего, а что же он там у меня высвечивается Heart of Stone тоже такой высвечился может камень, то выбиваешь в разных местах ну сейчас подождем немножко, я, короче, я лофну запись Ну игра радует этот вес нам ну, вечно валяется продалец а -а -а -а. о застрой я мы его уничтожать не будем рисую сейчас обожу место. О, все-таки появился. Вот. Так, ну что, пора выпускать магию. Хватит стрелять этим ерундой всякой. Дататив, он там что-то будет выпускать ух, пять процентов, господи боже мой я оказался прав Вот я вам выпил. Вот эти камни домочат. Это тоже мощная комбо да. фу все, короче. О, все, квест сделан брал еще там днем когда стримил вот 320 тысяч xp ну да бабах но уже больше чем половина опыта учитывая что это не премиум то терпимо это наверно как играть в этот в другие там у типа типа где платишь деньги раз в месяц получается на ну, таких классика где качаться не так быстро что тоже в этом репортуаре ну в общем игра неплохая еще говорить но опять же нужно этот как бы сказать sorry за тавтологию нужно и дальше играть получается бы точно говорить вот нужно докачаться до капа а потом уже вот делать выводы. Потому что она поначалу так затягивает, затягивает, это такой. Классно, классно, автобаз добудем. допустим, контента нет Потому что если в онлайн вот, игры, например, которые остаются в топе многие, по той лишь причине, что там то лишь только продолжается. Это кап на капе получается. я научусь, на вкус нового на выкусе блин, мой баг полный ну хорошо, а что мне нужно тогда нажать? в идеале, если я это нажму? не, не то блин, я хочу ее. memory game 2 я не понял она по тут была у меня это memory game ну ладно давай короче тогда удалим какую-то шмотка все равно не потом будет Удаляйтесь, что F? вот там фкат я нажал я не нажал ее все я, получается, её зажал то же самое учить скиллы, например, пробел ну, короче, надо будет потом ну, хотя то и так будет понятно главное, для игроков, которые русскими шарят и которые боятся, например, там не поиграть э, объяснить, например, там что означает, когда ты взял квест, как он будет обозначать ну, то есть, как ориентироваться, например в поиграть. что там сколько делами почти убил мне что очень нравится что мана пополняется во время этого например, э вот этого комбо получается на мышке. Ты делаешь у тебя вполне себе в это время Ой, ману. И все, то есть только выручится все вокруг. Пополнение здоровья получается. Вот, вот эта зеленка, значит, что-то упало тебе. Такое интересное. Ильян поушен какой-то. Вот это я обожаю арканы, это то, что на сейчас делает отскок. Так, все это, все сделал. Да, все сделал. Так. То есть, ну все. В общем, пойдем сделаем, значит, в ту сторону уже. В следующий раз, да и все. Так что там поднимусь? Э, ну, я бы так срезал. Реально что, срезаю что ли? Да нет, наверное. реда. Я тебя понял, ладно. То есть, тогда надо обходить. Всем до связи. Но ну, стрим, не знаю, насчет завтра, не обещаю. Вот это уже надо драк проходить. Эту игру, думаю, мы еще успеем пойти, хотя хочется тоже поиграть, как бы. Всё, удачи!